Смотрите, какие проблемы в основном решает э, та система найма, о которой я сегодня с вами буду говорить. В моем регионе нет людей, в любом регионе нет людей, если вы послушаете человека, у которого с этим беда. Если такие у кого сейчас вот люди есть, нормально, нет. Поднимите ручки, пожалуйста, будьте активны, я вас прошу, времени мало, это в ваших интересах. Я здесь бесплатно, я здесь для вас. Вот, хорошо. А, трачу много времени на индивидуальное собеседование, все равно выбираю не тех, и вот прям, ну беда, видимо, не умею выбирать людей. У кого такая история? Отлично, не будет болеть. А, боюсь нанять тех, кто будет делать левые сделки или создать конкурентное агентство. Вопрос на этичность. То есть я реально боюсь, что я выращу того, кто потом создаст мне проблему. У кого такая беда? Ну слава богу. Хорошо, все, потому что я тоже этого не боюсь. Хорошо, нет системной стажировки и новички сидят целом месяц без дела. У кого три месяца оставьте руки? Нет, хорошо. А, не могу передать свои знания и опыт, чтобы они продавали, как я. Ну что же за дураки люди на этой планете? Я могу, почему ты не можешь. Ну вот то же самое дело. Я рядом с тобой, с собой себя, тебя сажаю, не получается. А, вот все эти проблемы закрывает та система найма, которую я постараюсь за 25 минут вам сегодня передать. Это практически, но эти миссия выполнена. Вот, Я, к сожалению, не то да? Первое, кто должен стоять на найме? Я не знаю в отношении HR, я не HR, я не обучалась от HR деятельности. Я... Очень хороший продавец до костей своих. И я считаю, что продажи это самое крутое, что ты должен уметь и знать. Как владелец бизнеса, я продаю идею своим руководителям идти в поля и э, продавать сотрудникам уже идею, что сегодня надо пойти, вот так вот выделить все свои обиды и идти э, приносить деньги в компанию. Когда мы нанимаем людей, я продаю им идею работать у меня, потому что он, да, у нас конкурентная сфера в городе, в котором я нахожусь, 75 тысяч населения, 200 агентств недвижимости. Как вы думаете, это конкурентная сфера? Это очень конкурентная сфера. Мое агентство занимает 30% рынка. И это, э, мы выпрыгнули на этот результат не на пятый год, а через полтора года после старта. Мы стали самыми большими. За прошлый год мы продали на полтора миллиарда недвижимости нашим застройщикам. За, за прошлый год на миллиард. Ну вот, то есть примерно такой прирост в прибыли. Я считаю стоимость минуты работы своего агента. Я не считаю количество агентов, я не считаю отдельно доход. Стоимость минуты агента. Вот это для меня ключевой показатель. Чем у меня их меньше, чем дороже их минута, тем для меня эффективнее. Поэтому на время у меня стоит не HR, у меня стоит продавец. У меня стоит один из лучших продавцов внутри отдела продаж, потому что ей нужно делать то же самое, ей надо продавать идею работать у нас. Ей надо продать идею, прийти на мое собеседование. Ей также надо продавать идеи тем, кто не искал работу в недвижке, но тем не менее сказать, хорошо, давай ты попробуешь, давай ты посмотришь. Альтернатив в нашем городе немного, но ты можешь здесь заработать себе деньги, что бы ты хотел, чтобы довести человека на собеседование. Меня на собеседовании в предыдущую компанию, компанию «Бизнеслайд», в которой я работала и в консалтинговой компании, меня приглашали три раза. Я думала, что меня на э, пост Бога зовут. Вот, и просто, чтобы меня посадили, я сидела такая классная, потому что меня так заманивали, меня настолько активно приглашали, и прям это была такая жесткая продажа, и они не пожалели. Я за полтора года работы там отбила вообще все возможные надежды на деньги, которые только можно было, то есть я сделал значительно больше дохода и, и целое новое направление, которое они могли развить, я его там разбила. Поэтому хорошие ребята не придут к вам сами случаться по объявлению требований, А поэтому это должен быть тупо, просто хороший продавец. Потому что и еще момент. Когда вы являетесь продуктивным человеком, который может нести определенный результат, определенной нише, а ниша у нас интересная, это это маржинально. То есть те, кто круто продает туалетную бумагу, нам не уж подходят, правильно? Но потому, что они слышат стоимость квартиры, и некоторые так. И все, и они уходят. Они, им страшно сказать, что недвижимость может стоить больше 10 миллионов рублей. Нам не подходят такие ребята, хотя они могут быть крутыми продавцами. Так вот, продавец на посту HR нанимает себе подобных. То есть ему не интересно общаться с людьми менее продуктивными, чем он. Вам не интересно же общаться с людьми, которые ну, не такие классные, умные, быстрые, сообразительные, результативные, как вы, правильно? Ну, не особенно. Вы можете поговорить, но бешеного энтузиазма не испытываете при этом, верно? Да? Хорошо. Вот, соответственно, он интуитивно уже даже без технологий находит подробно себе, либо лучше себя, кто ему интересен, с кем бы ему было приятно общаться.